Наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да святится имя Твое, да придет царство Твое, да будет воля Твоя. Наш. Прослушный наш, дай на этот день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своих.